Ну, и мы продолжаем наши программы. И у микрофона Майкл Мелихов. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем нашу программу, которая называется Тайная и явная. Меня зовут Майкл Мелихов. И я руководитель центра Сангейтс. И сегодня у нас в эфире помогает нам гранд-мастер Таро Эльзаха Подниковская, которая уже на линии. И сейчас мы включимся. Давайте я скажу во-первых, как можно с нами пообщаться. Ну, восемь, четыре, семь, четыре, девять, восемь, три, три, шесть, семь. Это телефон прямого эфира. Восемь, четыре, семь, пять, девять, пять, ноль, девять, ноль, четыре. Это Смски, которые вы можете послать. Ну и слушать нас можно и в интернете тоже. Это Чикаго тринадцать, тридцать точка. Com. В общем-то, к нам подключается, я это уже знаю, подключаются радиослушатели из других стран, поскольку и на моем канале и в, на моих порталах уже такая информация есть. И поэтому люди это все в реальном времени уже могут слышать и так сказать, участвовать, задавать нам вопросы. Если будут такие вопросы, то Аркадий их нам озвучит, поскольку они могут поступать еще раз по интернету. Ну хорошо, тогда мы приступим. И, как всегда, давайте посмотрим сегодняшний день, и потом мы спросим у Эльзы, как она трактует это сегодняшний день. То есть с точки зрения астронумерологии. Ну, во-первых, на людей, которые родились конкретно 12 августа, и неважно какого, собственно говоря, года, воздействуют такие планеты Юпитер, Солнце и Уран. Ну и пока мы находимся еще в знаке Льва. За то время то, что нас не было в эфире, а последний у нас эфир был 5 числа, произошло очень серьезное событие, которое не должно было остаться незамеченным по разным показателям, поскольку 7 августа у нас было лунное затмение и это очень серьезная вещь в этом месяце уж так получилось у нас целых два затмения вот это лунное затмение она была частичным а вот 21 августа у нас будет очень серьезное событие то которое было последний раз в 1998 году Период вот такой у нас достаточно серьезный, то есть примерно 18-18,5 лет. И в этот день могут происходить очень серьезные какие-то события. Солнечное затмение, как и лунное затмение, это ментальные какие-то могут быть вопросы, связанные с принятием решений. Ничего нового делать не рекомендуется категорически, надо очень и очень осторожно к, этому, к этим дням относиться. Есть четкие, строгие указания, которые ну, надо было бы соблюдать. Если, конечно, кто-то в это не верит, ну, проверяйте. Если хотите, только это опасно. Сразу могу сказать, подтверждения этому очень и очень много, и то, чего мы не знаем, это не значит, что это не существует. Ну, как мы знаем, незнание законов не освобождает от ответственности. Давайте, прежде даже, чем я, допустим, скажу, ну, я буквально несколько слов могу сказать про этот все-таки день. То есть сочетание вот этих планет и знака Льва, смотрите, что происходит. Солнце, первое. Дальше тут еще есть еще вот такое соединение и Марса. Но это все находится в знаке Льва, это огненные, огненные все знаки. Это очень серьезные качества. то есть здесь люди, которые родились и кстати вокруг этого затмения, они облад... должны обладать очень и очень серьезными качествами вести за собой людей и единственное, что вот у них могут быть какие-то ну, проблемы не знаю, это сердечные дела. То есть, возможно, у этих людей, то есть они дико эмоциональные, они вот так это всего хотят сразу и все, и у них могут быть возникнуть разочарования, потому что это они хотят, а это не значит, что их хотят. Поэтому в сердечных делах могут возникнуть какие-то проблемы. Но с другой стороны, вот, вот это сочетание планет оно приводит к успеху на вот такой государственной, скажем, службе, муниципальной службе и в политике. Поэтому очень многие люди, которые родились именно в этот день, они очень-очень успешны в, этом, в этих направлениях. Ну и они обладают выдающимися способностями организатора и руководителя. Ну, надо сказать, во-первых, 12 число. Смотрите, что происходит. Единица – это солнце. Двойка — это Луна, сочетание — это самое лучшее сочетание из всех троек, поскольку один плюс 2 — это 3, а 3 — это у нас Юпитер, а Юпитер — это у нас Гуру, то есть учитель. И вот это самое из всех троек, 12, 21, 3, 12, 21 и 30, это все тройки, да? вот самое лучшее сочетание именно 12 числа для людей, которые вот 12 родились. И те, которые родились сегодня, вот можете себе, дорогие родители, если такие нас слушают, вот на заметку себе поставить. Ну, хорошо, Эльза, вы с нами сегодня? Да, добрый да. вечер. Я приветствую да. вас, тебя, Майкл да. Аркадия и всех радиослушателей. И готов включиться в беседу. Давай давай включимся в беседу. Еще раз я уже представил тебя, гранд-мастера Таро, обладающего огромным количеством титулов, перечисление которого займет половину передачи. А у, нас тут, а у нас тут реклама, еще к тому же, поэтому мы должны соблюдать рег, регламент. Да? Да, а, значит, да, давайте мы посмотрим тогда, э, Сальзия Хопотняковская, что сулит нам этот день тем людям, которые родились вот именно 12 числа. Я полагаю так, что ты будешь смотреть 12-й аркан, нет? Ну, в общем-то, здесь действительно задействованы и 12 аркан, и 8 аркан. Если мы берем классическое Таро, Марсельская. справедливость, 12 аркан — это повешенный, хотя в целом день дает тройку, и в целом сумма дня 21 — это мир. Мир это всегда красивая точка в каком-то процессе, но получается, что несмотря на гармоничную тройку, суммирующую, которая в старших арканах Таро дает аркан императрицы, но ну, императрица это почва под ногами в первую очередь, возделанная, хорошо возделанная почва, но складывается этот гармоничный аркан общий дневной из довольно жестких арканов которые ну, можно назвать кармическими, потому что э, повешенный — это аркан наказания. Э, ну, можно о нем, конечно, рассуждать много. Он не только говорит о наказании, э, он может говорить и о погружении, о глубоком погружении в какую-либо тему. То есть люди, родившиеся в этот день, скорее всего, очень глубоко погружаются в то, чем они заняты, либо они глубоко находятся в своих эмоциях, потому что в вере, в эмоциях, во всем, что является их духовными сферы их духовных интересов, потому что повешенные также соответствуют стихии вода. А что касается восьмого аркана или Августа, да, который обозначен у нас восьмеркой э, как «справедливости», э, возможно, в этот месяц часто происходят какие-то судьбоносные события, в принципе. И получается, что человек является на, на свет с какой-то особой программой. В этот день, кстати сказать, в подсчёте этого дня много единиц – то есть большое количество волевых проявлений, достаточно много двоек. И, как ты правильно, Майкл, сказал, мне очень понравилось, что очень хорошее сочетание Солнца и Луны, идеальное сочетание. Но если мы будем раскладывать нумерологию этого дня, в нем будут отсутствовать четверки. Как не раскладывает, четверки отсутствует. То есть при очень серьезных и жестких энергиях в этот день нет здоровья, нет стабильности. И я хочу еще сказать, что 21 августа, о котором ты тоже упомянул, это перевертыш 12-го. То есть фактически это то же самое число и практически те же самые энергии. Конечно, 21 августа не присутствует 12-й аркан повешенный. Но 21 число дает в сумме ту же самую тройку через тоже 21 аркан, через мир. То есть, да. Эльза, аркан. ну, да. во-первых, действительно, оно, видите, дорогие друзья, но очень и очень совпадает. То есть мы пытаемся анализировать этот день с двух сторон. Но я хочу еще добавить о том, что если мы просумируем вообще-то говоря, все цифры, 1, 2, то есть ну, 12 число, месяц 8 и 2017 год, то мы получим, как я понимаю, число 12, сокращенное до... и опять это будет да. тройка. То есть да, люди, которые родились, они родились еще раз под влиянием числа 3, а это Юпитер, это люди, которые очень и очень любят учиться и любят обучать. Вот они очень самостоятельно, они не принимают никаких приказов, они ну, так сказать, достаточно разбирается в этих вещах, и у нас есть вопрос, который нам уже пришел по интернету, видите, молодой человек, зовут его Афанасий, задал такой вопрос, кстати, даже не мне, а Эльзе. Вот, во-первых, благодарность Эльзе, точнее, мне, о том, что я знакомлю вот с Эльзой, понравилось очень. Анализ И поэтому, Эльза, тебе да, такой вопрос. 26 января 1991 года жизненное предназначение. Ну, у меня, допустим, я уже вижу, но давай все-таки вопрос тебе, поэтому давай ты проанализируй. 26 января 1991 года зовут Афанасий. Да. Дорогие друзья, Такое... очень приятно получать от вас вот такие смс, потому что это говорит только о том, о том, что вам это интересно, вы слушаете и нахождение своего предназначения это тот самый главный вопрос, который должен интересовать всех, потому что, родившись на, на этой земле, так скажем, мы все должны проходить свои уроки. И для этого мы должны, естественно, главный вопрос на свое предназначение, иначе как слепые котята, мы будем куда-то двигаться. А особенно если человек родился в 991 году. <свят> почему, почему? особенно? <свят> Потому что в 91-м <свят> <свят> я родился в 50 е И что? Ну ничего. Я думал, ты меня поймешь. <свят> ну, <свят> ну <свят> просто я... очень молодой человек, да. Очень, и так, и так я и говорю, очень и молодой человек. А, да, вот у меня, допустим, вопрос готов, но я хочу послушать, точнее, он хочет послушать себя, а потом я, может быть, пару слов добавлю. А, ну, 26 число дает нам восьмерку, то есть справедливость. Человек с довольно обусловленной судьбой пришел в эту жизнь, и Возможно, действительно, с повышенным чувством справедливости к окружающим, к себе. Возможно, довольно жесткий иногда в своих высказываниях, в своих мнениях человек. Единица, которая соответствует месяцу, это маг. Он не просто имеет суждения, но он еще и высказывает их, а возможно, и неплохо пишет но обладает определенной степенью грамотности, то есть не определенной, а хорошей степенью грамотности обучаемости и красноречия. И год дают в сумме число 2 uh -huh. после единицы, которая соответствует Солнцу, но второго она соответствует, Макс соответствует Меркурию, да, я сказала обучаемость. Двойка — это верховная жрица, которая тоже говорит о знаниях, о мудрости, о поиске глубин каких-то, но в то же время о некоторой двойственности. И когда мы начинаем складывать все числа, то у нас получается в, в промежуточной сумме 11 аркан — это сила. То есть человек с очень сильным характером, очень обучаемый, интеллектуал, но с определенными колебаниями, да? может быть от плохого к хорошему, может быть от жизнерадостности к печали. И 11, ну вообще число 11, ты дальше скажешь, Майкл, сам, да. это особое число. А в сумме оно дает опять двойку, что говорит о, с одной стороны, внутренней закрытости человека. С другой стороны, действительно глубокой тяги к знаниям и какой-то мудрости, потому что второй аркан — это верховная жрица, и она является действительно жрицей храма, держащей на коленях книгу Торы раскрытую. Да? То есть человек тянется к каким-то знаниям, тайным. Но это же и луна, то есть это двойственность, это темная и светлая сторона натуры которую, возможно, человек проявляет. Вот, э, понятно, понятно. Эльза, спасибо большое. У нас наступил тот момент, которого ждут абсолютно все радиослушатели. <с <с Мы говорим о рекламе на радио 13.30, и после этого вернемся. Мы возвращаемся в нашу программу. Напомню, телефон прямого эфира 847 пять, 3367 это СМС. Ну, и chicago1330.com – это где можно задать свой вопрос. Ну, и Эльза произвела анализ молодого человека, которого зовут Афанасья, я могу только добавить, а добавить это я соглашусь абсолютно, она сказала, что… Эльза, да, ты говорила, что это довольно жесткие э, могут быть мнения, высказывания, да? Да. А да я да. полностью это подтверждаю. Я бы даже сказал так, характер нордической стойки, как да, в да. известном фильме э, да. Ефим Капеляна об этом рассказывает, член э, НСП, да, НСП, да, НСП, НСП, да. да, с такого-то да. года. Вот, Но ну, в данном случае... Авторитарность, она, я бы так сказал, зашкаливает. Надо с этим так сказать, пока еще не поздно, с этим надо что-то делать, потому что человек всегда может допускать о том, что все-таки в этом физическом, материальном теле мы можем ошибаться. Но вот в данном случае здесь, так сказать, я знаю лучше, со мной лучше не спорить. Ну, и, так сказать, вот по мне, так по мне. Я хочу отметить вот что светлая голова абсолютно ну, Флантин, то есть, в нет в смысле э, очень серьезные возможности в общем-то это я бы даже сказал э, знак может быть и даже экстрасенса и мага а -а -а. поскольку человек обладает очень серьезными качествами в этом плане афанасий поздравляем э, более того есть еще и интуиция на Вьетнам, что надо по целям много, очень много целей, которые человек ставит перед собой, но, возможно, не добивается, потому что одна, вторая, третья, и не добиваясь одной, переключается на вторую, третью, тут надо определиться и более концентрироваться. Немножечко зашкаливает вот эта способность, которая называется целью стремлённости. И где-то, где-то, вероятно, вот это может отражаться скажем, дальше на взаимоотношениях с противоположным полом, дальше на детях и так далее. А Что-то с родителями, все-таки где-то есть нюансы с родителями, нет контакта, или кто-то из родителей, э, ну, возможно, рано ушел из этой жизни, э, что еще нет склонности к точным наукам и, и не надо. Как бы да, а, ну, а во всем остальном есть. Надо позаботиться о физическом здоровье, потому что, полагаю, так в детстве, ну, много было каких-то болезней. А, сейчас, наверное, все в порядке. энергии немерено, это очень-очень хорошо. Ну вот так я бы проанализировал. Если Афанасий mm -hmm. захочет нам написать, где и как там что-то там было, в обратную связь дать, то мы это с удовольствием озвучим, ну или позвонит нам. Ну, слушай, с такими качествами этот человек был бы великолепным детективом. А, ну, детективом, Честным, детективом я не знаю. Проницательным. Но, но я хочу сказать о том, что, смотрите, 2 плюс 6 — это 8. 26 — это человек, который очень четко понимает свое предназначение. Вообще-то говоря, 2 плюс 6 это 8, это Сатурн. А Сатурн это желание и возможность работать очень и очень серьезно. Причем он четко знает... На что ориентироваться? Ну, первые цели такие. Это карьера, без сомнения. Он четко представляет карьеру. Это даже может быть семья. Да, она должна быть. Она входит в намерение, в цель и намерение любого человека, ну, который действует, скажем, по графику, по заданному. Он четко находится в рамках своего так, понимания того, что есть. У нас есть обратная связь? Или вопрос? Вопрос. Еще один вопрос. 6 апреля 1959 года. Интересует все. все. Интересует 6 апреля 59-го. 59. 59. Майкл, ты начнешь или мне начать? Ну, как угодно. Женщина вперед. Я. Да, ну, раз Аркадий говорит, женщина, вперед. Ну, тогда вперед. Альза. Давай. Хорошо. Если я правильно успела посчитать общий суммирующий аркан этого дня рождения – семерка. То есть второе – это колесница. Колесница – это триумф. Ну, эта карта, или вернее этот аркан, означает триумфатора. И именно второе – он соответствует знаку рака. Что есть рак? С одной стороны, это знак семьи, но привязка знаков зодиака к арканам Таро, она несколько искусственная и магическая Таро Вейта, на которое я сейчас опираюсь, или марсельском Таро, на которое я тоже опираюсь. Но долго рассказывать почему. Однако седьмой аркан, ну, это такой Александр Македонский, который всего достиг э, и остановился на границах своих достижений, раздираемый противоречиями, э, счастьем достижения и э, печалью э, по поводу того, чего достичь все равно не удастся или невозможно. На аркане колесницы изображен человек в полоске, запряженный двумя сфинксами, белым и черным. И в эзотерике считается, что чем больше растишь в себе светлое, чем ты пытаешься быть лучше, тем больше соблазны тебя одолевают, и тем с большими соблазнами тебе приходится бороться для того, чтобы куда-то двигаться. То есть колесница — это человек, уже чего-то достигший в жизни и постоянно желающий достигать чего-то нового, но с большими помехами, к сожалению. Да? А э, общий ряд... Чисел. Вот э, шестой аркан, шестое число это у нас влюбленные. Это, безусловно, человек э, очаровательный, обаятельный, и хоть э, таро это этот аркан соответствует близнецам, конечно же, здесь всегда присутствует Венера. И э, поскольку это число шесть, а шесть это число Венеры, это всегда обаяние, очарование, красота или умение э, привлечь на свою сторону людей, умение с ними общаться. Четверка ⁇ это император, то есть это ну, некоторая упертость, да, я бы сказала, некоторое упрямство и желание руководить любым процессом и соблюдать поряд... ну, любовь к порядку упорядоченности авторитарность, да, некоторая жесткость. И, наконец, число года дает число 24, которое можно свести к шестому аркану. Нет, это, это 7. 7, да, я неправильно mm. посчитала. Я прошу прощения. Да, mm. yeah. yeah. 16 это будет 7. А, это 7. 16 ⁇ это, конечно, такой интересный момент. Это аркан башня которая является одновременно и указанием на то, что человек может быть связан с какими-то структурами крупными, ну просто работать, допустим, в какой-то серьезной фирме. Либо он склонен замыкаться, иметь какой-то очень мощный внутренний стержень, вокруг которого вертится его жизнь, но это лишний раз подтверждает, Эльза, ну, у нас да. есть еще вопросы. Давайте, да. мы, давайте да. я продолжу, да? да? Иначе мы не успеем просто это сделать, да. тем более есть еще другая информация. Спасибо большое, дорогие друзья. Кто не успел? Ну, это не только опоздал, но вы не опоздаете. Вы можете позвонить по моему телефону 847-226-9956. Вы можете оставить свой вопрос еще раз в chicago найти программу, задать свой вопрос. И мы, если не сейчас ответим, то ответим в следующий раз. Но я в контакте с Эльзой все время, поэтому, если к ней будет вопрос, я ей этот вопрос озвучу. Давайте я добавлю. Я хочу сказать о том, что Пол не был... Здесь озвучен, но если человек интересует все, тогда это женщина. Тут нет, по-моему, двух мнений. Поэтому, уважаемая, я, я практически не ошибаюсь, если я буду вас женского рода называть, у вас очень гармоничная матрица, редкое качество, о чем идет речь? У вас нет переизбытков, как было в прошлом случае с молодым человеком, у вас нет недостатка. То есть практически все на максимальном уровне, очень сильная целеустремленность, максимальная целеустремленность. Великолепное здоровье, данной природы, согласен, сто с Эльзой. Очень серьезная привлекательность, умение и, э, разбираться ну, в каких-то таких... Э, в, э, ну, в красоте, э, скажем, может быть, изобразительное искусство, может быть, это музыка, танцы и так далее. Вы в этом разбираетесь очень и очень хорошо. В красоте вы знаете то, как надо одеваться, как выглядит должен человек, сочетание цветов. Это у вас есть... Э, прекрасная энергия, голова Короче говоря, я не вижу, за исключением одного нюанса, я не вижу здесь какой-то серьезной связи, с, опять же, с родителями. То есть, опять же, два варианта. Или первый вариант не было какой-то связи, может быть, они где-то остались, а вы уехали или наоборот, не знаю. Короче, или рано они ушли, вот тут есть нюансы. Надо разбираться, почему есть всегда причины, почему нет связи. Если нет связи, тогда у вас, скорее всего, я это подозреваю, вопросы в семейной жизни, какие-то есть нюансы. То есть, по всей вероятности, у вас или не один брак, или как-то что-то, в общем, с этим связано. Ну, вот это единственный нюанс, который... Или вы перебирали, то есть, вы ждали своего избранника долго, может быть, вы его, перебира... <смех> так сказать, искали, вот, может быть, там принцем, может быть, там с алыми парусами и так далее. Ну вот примерно так. Дорогие друзья, мы рады тому, что вы нам пишете. У нас есть еще вопросы, да? Есть, есть. Сейчас, Сейчас есть еще. и после рекламной паузы мы сразу, сразу... Его паузу. озвучим. Угу. Дорогие друзья, мы снова с вами. И прежде чем мы озвучим радиослушателя, анализ его даты рождения. Я хочу зачитать одно комментарий, который я получил сегодня на моем портале «Сангейтс Центр» YouTube. Давайте послушаем, потому что с моей точки зрения это очень важно. Ну, там была программа выложена, и вот реакция на эту программу «К сожалению, многие из рожденных и выросших в СССР так ментально и остались жить в прошлом. Даже на себе замечаю, что мое рождение в начале восьмидесятых х оставило во мне неизгладимый след. Заложены были одни паттерны в детстве, подростковые пришлись на 90-е, времена непонятные и смутные во всех смыслах этого слова, потом двухтысячные. е это тоже уже другая реальность. Отсюда в голове полная каша и сумбур. Только сейчас более-менее начинаешь что-то разгребать и по полочкам раскладывать. А смотрите, о чем идет речь, дорогие друзья. Вот мы сегодня... О чем-то говорим. Мы даем какую-то информацию. Вы знаете, я прожил достаточно много лет в бывшем Союзе. Я здесь живу тоже почти 26 лет. В промежутках, там, скажем, бываю на Востоке, изучаю вот ту реальность, допустим, правильно. У меня есть возможность анализировать с разных точек зрения. Для чего? А для того, чтобы понять, в чем наше все-таки предназначение, для чего мы живем на этой Земле. И какова наша цель? Это самое главное. Поэтому желательно было бы человеку определиться. Не просто я. Давайте мы посчитайте нам нас. Вчера мне позвонила женщина из Ахайо и попросила консультацию именно с точки зрения этого. Я хочу узнать свое предназначение, узнать свое. Она заказала. У меня такую консультацию, вот, которую я должен буду делать в воскресенье. Даты рождения не помню, хотя хотелось бы, наверное, озвучить Эльзи. Может быть, я найду, озвучу просто, как она проанализирует это. Поэтому, вы понимаете, это не просто так, это не просто ради интереса анализ идет. Ведь мы идем по жизни и имеем какие-то цели. Они определены нашей датой рождения. По другому быть не может. Но учили нас, ведь, к сожалению, не тому. Но ну, мы же это знаем. Побывавши здесь и проживши там, тем более у нас есть возможность сравнивать. И вот хотелось бы, чтобы мы задавались таким вопросом. Может быть, это какое-то отношение имеет к философии? С одной стороны, но с другой стороны, поверьте, это очень и очень важно. Когда начинаешь эти вопросы анализировать, когда начинаешь задавать их себе, то не получаешь ответов, поскольку их не было, нас не, не учили этому всему. Вот теперь мы пытаемся дать такую информацию. У нас был вопрос такой. 8 января 1963 года. Ну, здесь конкретно, конкретно уже женщина, которая тоже хочет знать все. Ну, это, это видимо, да. ты правильно говоришь о предназначении, потому что каждый все-таки имеет в виду это, но никогда не может сформулировать точно. Потому что, в принципе, зачем человеку знать о себе то, что было, или то, что будет? Скорее всего, вот то, о чем ты говоришь, это самое правильное. Ну, вот давайте мы послушаем сейчас Эльзу. Как... Эльза, как ты считаешь, это правильно, вот то, что сейчас Аркадий сказал? Зачем человеку надо знать о прошлом или о будущем? Надо? Я, ну, я знаю, что о прошлом, когда разговариваешь с человеком, у него рождается доверие, он открывается для беседы, потому что, когда он понимает, что его прошлое более или менее понятно консультанту, то Действительно возникает некое доверие. Что касается будущего, то, конечно, с будущим не каждый умеет справиться. И кто-то не верит в то, что ему скажут о будущем. Кто-то, наоборот, слишком в это поверит. И это его может слегка закодировать. Но случаи есть разные, конечно. Самое главное, что на будущее никогда не предскажешь каждого шага. И человек может попасть в ситуацию, которую ты ему описал, но до минуты ты ему не сможешь сказать, когда он в нее попадет и абсолютно точно ее обрисовать. Поэтому, наверное, да, я согласна с Аркадием, что ну, прошлое и будущее не супер важно, наверное, знать человеку. А вот что происходит ну, в настоящий момент и его предназначение, наверное, да, это важно. Ну хорошо тогда, э, давай посмотрим эту дату восьмого января шестьдесят третьего года. Ну вот, у нас было 26 января с молодым человеком Афанасием. Здесь 8 января, но 26 и 8 – это восьмерка, да? Только она складывается, конечно, из разных чисел. Восьмерка, она более жесткая, еще, на мой взгляд, жестче. То есть наша дама, которая к нам обратилась, она очень тоже, скажем так, у нее повышенное чувство справедливости, лидерские качества очень большие. И э, здесь много. Характер э, очень интересный. Э, она эмоциональная, она справедливая, она э, немножечко э, консервативная, но при этом очаровательная, как женщина. да очень э, авторитарная, но как женщина, совершенно очаровательная, поэтому я думаю, что именно э, ее предназначение, оно очень женское и э, женское лидерское, да, если так можно выразиться, она э, душа, ну если не семейство, то тех отношений, в которых она всегда состояла, она двигала эти отношения всегда. Сейчас я не знаю, насколько у нее все благополучно именно в личной жизни. Но она женщина энергичная и весь ее нумерологический ряд ар ар арканологически об этом говорит. Она не сидит без дела, она я бы сказала, у нее как бы второе рождение, да, сейчас вот какой-то новый цикл, она взяла себя в руки, может быть, у нее были какие-то потери, но сейчас она двигается вперед и выше, и у нее будет какой-то яркий, благоприятный период в жизни. Вот примерно так. Ну, Очень интересно. Я могу просто добавить, полностью согласен. Характер тоже очень жесткий, действительно авторитарный. Ну, что еще, и то, что интересно о том, что предназначение с людьми, она пришла сюда выполнить свой урок, и она прекрасно понимает о том, что не она одна, и вокруг нее мир не крутится на самом деле. Хотя суждения, суждения, они достаточно авторитарные, Я повторяю, она лидер. Без сомнения лидер. У нее две цифры. Видите, первая цифра, скажем, которая на нее оказывает воздействие примерно до 35 лет, это восьмерка, это Сатурн, чистый Сатурн. То есть она четко знает свою миссию, она идет к этому, идет к своей цели. И эта цель действительно с неба ничего не падает. Все добивается очень тяжелым трудом. Но ее усилия, в общем-то, как правило увенчивается успехом, то есть она добивается своей цели, но благодаря, повторяю, своему вот такому упорству и своему труду. Это правда. Но, с другой стороны, во вторая половина она может быть организатором то ли какого-то своего дела, то ли какого-то другого дела. Хотя качество... Вот смотрите, она скажем, не может быть менеджером качеств. Этих нету, я их не вижу этих качеств. Но лидером она может быть, организатором может быть. То есть ей, если она организатор чего-то, то ей было бы неплохо иметь в своем в своей команде человека, который является менеджером. Потому что выполнять и ту, и другую работу неправильно будет. У нее не будет возможности. Физическое здоровье не потянет она, короче говоря, потому что... Э, от рождения, к сожалению, его тоже немного. То есть, полагаю так, что э, где-то в детстве она болела, имела достаточно много каких-то проблем ну, с детскими болезнями не знаю как сейчас во всяком случае об этом надо позаботиться потому что чем дальше понятно мы не молодеем ну и тут я бы порекомендовал какие-то вот энергетические виды типа йоги самый лучший вариант плавание очень неплохо ну и больше заземляться может быть именно вот земля тянуть энергию с центра и подпитываться с энергией с космоса через первую, точнее, седьмую чакру вот таким таким образом. Что еще, ну, в общем... Наверное, вот так вот. Наверное, примерно так. Значит, если есть, дорогие друзья, у вас э, желание. У нас есть еще да? Да, вопрос? Да. Ну, давайте вы нам обратную связь. Все у нас сейчас вопросы идут по СМС, но ну, их достаточно много, вот несколько да, вопросов есть. Какой э, следующий дата? Имя Надежда. Имя Надежда. Здравствуйте. Пожалуйста, посмотрите 05, 12 56 -го года. 5 это, по-моему, май. Если она находится у нас, тогда, возможно, пятая и двенадцатая. Это я не знаю. Это мы не знаем. да? Ну, давай допускаем о том, что это все-таки наши радиослушатели, находящиеся в США. У нас на первом месте первым стоит всегда месяц. А в России наоборот, допустим. вот Будем считать, 5 так, май какой день? 12 -е. 12 -е мая. 56 год. А, ну вот смотрите, тенденция такая, что, ну так будем говорить, люди возрастные, более-менее, звонят нам, да. А хотелось бы более, так скажем, молодежную аудиторию, если, конечно, есть такая, которая нас слушает. Может, кого-то это интересует и волнует. Давайте я теперь начну, да, говорить, у меня сразу ответ, так сказать, готов. Ну, смотрите, очень интересная вещь, она похожа на какую-то матрицу, которую мы уже рассматривали, потому что, во-первых, 12 число, опять же, сочетание вот этих двух цифр, Солнце, Луна, единица и двойки, суммы дают тройку Юпитер. Человек очень любит, скажем так, он знает все. То есть вот такая женщина, Надежда, которая знает все. С ней спорить вообще категорически противопоказано. Не спорьте члены семьи или какие-то подруги, друзья, иначе нарветесь. Короче говоря, может быть, что-то там она поменяла в своем восприятии этого, но она считает, что она все знает, она все умеет, и может сама кого угодно научить. Поэтому при наличии очень жесткого характера... Вот, так сказать, я сказала «рядом», ну и вот он пошел рядом. В семье прекрасная семейная составляющая, но в самом случае была. То есть она прекрасно понимает, что семья, семью надо иметь. Опять же, знак экстрасенса я бы так определил, потому что интуиция прекрасная. И такое чувство, что я уже смотрел эту матрицу. То есть, короче говоря, все как бы есть. Но вот в духовной составляющей как-то непонятно. То есть я или одно из двух, или это фанатизм полностью, но вот есть вот только мой Бог, моя конфессия, других конфессий не существует. Ну, поэтому или же вот не верю вообще ни во что, и так далее, и так далее. У нас есть реклама. Да? Да, да. Есть да. Реклама. к счастью, у нас очень, есть реклама. Очень... Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Телефон прямого эфира 847 4 девять Телефон для СМС восемь семь пять девять Чикаго тринадцать Это интернетовский сайт, на котором тоже можно задавать вопросы. Ну и слушать. Эльза Ой, да, Майкл. все в порядке. Да, да, да меня а слышно, да? Что-то мне показал, да, отключился слышно. микрофон. Я напомню дату рождения. Помнишь, да? Дату рождения? Да. да. да. Хорошо. -е, 12 -е, ну, либо 12. мая. 12. мая, скорее Здесь всего, да. да. 1956 года. Да. Мне очень понравилось, как ты сказал, по поводу интуиции этой дамы по имени Надежда. Действительно, интуиция очень сильная. Гармоничная матрица, да, потому что 12 число, опять же, Солнце и Луна. И э, оба числа второ означают образование, э, маг, единица, это Меркурий и э, умение обучаться, а двойка, Луна это верховная жрица, владение знаниями и часто знаниями, которые доступны не всем. Образованность. Но вот в жизни, да, и еще ты сказал, что мне тоже очень понравилось, что человек имеет обо всем свое мнение. В данном случае здесь это отыгрывается по двум пятеркам, которые в ряду чисел рождения стоят. Пятый аркан – это верховный жрец, втором. А верховный жрец, он придерживается традиций, либо имеет действительно свое мнение, или представления о жизни, принципы, против которых очень сложно выступать кому бы то ни было. Поэтому у такого человека бывает, ну пятерка, она вообще еще и число борьбы, и иногда болезненных изменений, болезненного роста. Поэтому у дамы по имени Надежда, видимо, в жизни было немало борьбы, немало столкновений ее идеалистических, возможно, представлений или усвоенных с детства с тем, как на самом деле жизнь. Ну, вот какие Да, вот здесь как раз полный, скажем, соответствие с тем, то что я вижу. Почему? Потому что именно вот борьба, видно борьба. То есть мнение, вот у меня мнение такое и других быть не может. А ведь у других людей может быть свое мнение и жизнь диктует свое. И тут вопросов нету. У нас есть вопрос из зала. Давайте примем звоночек. Да? звоночка так, звоночки есть. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло, могу вопрос задать? Задавайте. Спасибо. Спасибо за программу. Я бы хотела спросить ваше мнение обоих. Как на это солнечное затмение, которое должно быть... Ой, довольно страшно, как-то страшновато, но вот эмоционально как-то. Надо как-то какой-то баланс иметь. So, мой вопрос такой. Ваше мнение, как планеты именно Меркурий, Марс Венера, и Венера Юпитер и Сатурн, э, э, ну, как они будут отреагируют эти планеты на на это солнечное затмение? Хотелось бы услышать ваше мнение. Спасибо огромное спасибо эльза спасибо, ну спасибо. интересный вопрос это не давайте мы посмотрим посчитаем меня как ты да. можешь ответить на этот вопрос потом я закончу Ну, я не, себя не позиционирую как астролог поэтому я сейчас абсолютно точно не помню как расположены планеты на небе я только знаю что это затмение на границе Льва и Делы, где-то оно будет не мажорном аспекте с высшей планетой Уран, не мажорном, но в аспекте. Это говорит о том, что, в общем, возможны какие-то перепады активности и неожиданные события, но поскольку это не мажорный аспект, то они не обязательны в жизни людей, которые особенно э, подчиняются э, ну, знаку Льва, Девы или Окна. Что касается Сатурна, он выходит из знака Стрелец, что тоже, собственно, ставит его в определенный аспект с этим солнечным затмением. Но он еще и сейчас в сочетании с Черной Луной стоит в Стрельце. И вот с тем, кто родился в конце, ну, на переходе из Стрельца в знак Козерога, Наверное, не очень весело, потому что это довольно-таки тяжелое сочетание планет. Вообще высшие планеты стоят очень жестко, очень жестко. И это затмение, оно, конечно, затмение бывает до шести э, году и даже больше иногда лунных и солнечных. Но они не всегда бывают тяжелыми. Вот эти затмения, хоть их и два, но они весьма-весьма тяжелые, особенно солнечные. Mm -hmm. И ну, если говорить о том, как планеты отреагируют, да, ну, я примерно уже сказала. А вот как люди будут реагировать, это все-таки ну, очень индивидуально, да. Это самое, мне кажется, главное. Дело не в том, как планеты, как планеты отреагируют, пускай они реагируют как хотят, как ну, это да. на нас отразится. Дорогие друзья, значит, мы еще раз встретимся перед этим затмением 19 числа у нас будет программа место разбора вот 19 числа серьезная кстати дата 19 кармическое число 19 число но мы поговорим об этом я вам обещаю я сделаю более подробный анализ сейчас у нас просто времени на это нет могу вам сказать о том что это будет непростое затмение а о том что прогнозируются катаклизмы прогнозируется причем интересно что это будет на нашей территории Соединенные Штаты, в большей части это Россия, так сказать, меньшая часть тут как бы участвует. Оно, естественно, везде, затмения и затмения, но тем не менее она будет проходить у нас. Поэтому, возможные катаклизмы какие? Ну вот всякие там торнейды, всякие смерчи, они возможны, то есть наводнения, землетрясения возможны. Более того, у нас сейчас, как мы знаем, есть серьезный аспект отношений между Соединенными Штатами и Северной Кореей. Это очень серьезно и буквально накануне Позавчера, в четверг, отреагировали валютные, не только валютные биржи, кстати, мировые биржи очень негативно. В Соединенных Штатах все три индекса полетели очень серьезно вниз. И сейчас, даже если пойдет вверх, там, возможно, опять очень серьезное падение. То есть, если Китай, скажем, там, не... ну, это политические уже вещи, которые сейчас нет смысла озвучивать, но это лишь говорит о том, что геополитическая ситуация очень и очень серьезная. Как мы должны на это реагировать? Есть какие-то определенные правила, которые надо соблюдать в период этого затмения. Хочу еще подчеркнуть о том, что 14 числа Меркурий становится ретроградным, то есть он идет медленнее, идет как бы в обратную сторону по отношению к Земле. И это означает, что все коммуникации, общение, то есть это и компьютеры и так далее, и между людьми будут совершенно непредсказуемы. То есть то, что сегодня кажется ясным, понятным, и общение с людьми ясным, понятным, в период с 15, 14, 15 августа, ну за пару дней даже до этого, и до 4 сентября, когда он идет опять прямой, 4 сентября идет прямое положение, это будет очень серьезно. Дата называется 21 -го. возможно, это просто начало каких-то изменений, но еще в сентябре мы будем испытывать очень серьезные какие-то вот потрясения, а невозможные потрясения, опять же, связанные с президентом Трампом. К сожалению, дорогие друзья, мы не можем здесь показать, я не могу вам показать, Эльза не может показать свои карты, я не могу показать то, что я мог бы показать в, допустим, в центре сан поэтому я предлагаю, если вы хотите, посетить Угол Данди Милоки, телефон мой последний, если вы хотите позвонить, пожалуйста, 847-226-9956. Ну, у нас есть вопросы, но это уже в следующий раз, у нас время подошло к концу. Всем спасибо, что вы присутствовали у нас на нашей программе. Элиза, спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всем До следующих тоже. встреч. Foi очень приятно. Да. До свидания.